Очень много боли у подростков связанных со взаимоотношением и позиционированием себя как личности в социальной атмосфере между другими детьми. Привет! С вами Марина Демидова, семейный психолог-регрессолог, а также тренер по личностному росту и целеполаганию и автор игры «Как воспитать успешного ребенка», который вот уже третий год успешно идет на платформе Прорыв. И огромное количество людей, которые пишут мне в личку после прохождения этой игры, говорят о боли, о том, что очень важно создать некий продукт о подростках. Это и уверенность в себе, это и умение коммуницировать, это умение заявлять о себе отстаивать свои границы, ну и, конечно, взаимодействие со старшим поколением и моложе себя, например, старший брат или сестра со своими младшими братьями и сестрами. Вот эти конфликтные ситуации могли бы и не быть, если бы дети знали простые правила коммуникации с внешним миром. Именно поэтому я решила создать небольшой марафон для того, чтобы помочь этим ребятишкам найти место в своей жизни с большей уверенностью идти и нести в этот мир свое личное «Я», которое уникально у каждого и которое обязательно должно осуществиться как в счастливой и успешной жизни. Если тебе интересна эта тема, напиши мне в личное сообщение для того, чтобы я отправила тебе ссылку на этот марафон.